Добрый день, с вами адвокат Дмитрий Бузанов. Сегодня поговорим о следующем. Часто вот задают вопрос, что будет, если незаконно пересек границу военное положение и так далее и тому подобное. То есть я там военнообязанный или не военнообязанный. На данный момент никаких изменений в относительно ответственности за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения границы не установлена. Поэтому э, и не имеет значения, военнообязанный, вы не, а не военнообязанный, мужчина вы или женщина, есть ответственность за незаконное пересечение. Статья 204 со значком 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает, что... Пересечение или попытка пересечения государственной границы Украины любым способом. За границей пропускного пункта через государственную границу или в пунктах пропуска через государственную границу без соответствующих документов. Или с использованием поддельного документа. Или таких, которые содержат недостоверные сведения о лице или без разрешения соответствующих органов власти. Влекут за собой наложение штрафа от 200, это 3400 гривен, до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией снаряжения или средств совершения правонарушения. Если те же самые действия будут совершены группой лиц или повторно против, на протяжении года, то есть, если уже привлекалось лицо за совершенное, совершение действия по части первой, то ответственность возрастает. Штраф от 500 до 800 минимумов. Или административный арест на срок от 10 до 15. С конфискацией или э, средств из способов совершения правонарушения. Вот. Что еще отметить? Есть еще одно нарушение. Это когда люди выезжают в Крым, к примеру, или в Донецкую, там, Луганскую область. То есть на время на оккупированную территорию Украины с нарушением порядка въезда и выезда на оккупированную территорию. То есть не через контрольные пункты пропуска то за такое тоже э, ответственность. Многие побежали, когда началась э, военная агрессия со стороны России, побежали в Крым. Так вот, после 24 числа, с 24 числа включительно, не работают пункты пропуска. Соответственно, они незаконно пересекли территорию э, Украины, перешли на, э, въехали на временно оккупированную территорию Крым или там Донецкая, Луганская область. Поэтому за это влечет ответственность какая? Наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых облагаемых минимум доходов граждан. Один минимум 17 гривен. Умножайте и будет вам сумма. Вот. Я еще хочу отметить такой момент, что уголовная ответственность наступает только в том случае, если вы, ну, допустим, на за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с ней, если вы пересекаете с целью совершить какой-то вред интересам государств не просто там перешли спасая свою жизнь то тогда уже будет уголовная ответственность ограничение свободы на срок до трех лет или лишение воли на тот самый срок там повторно или группа лиц 332 со значком 1 статья уголовного кодекса можете пересмотреть что касается тех кто перевозит вот, допустим, жена мужа спрятала, был случай, в бэби-бокс, перевозила. Так вот, мужу будет административная ответственность, я уже говорил, какая. А вот жене, жене будет уголовная ответственность в том случае. Если жена или те лица, которые переправляют или организовывают переправление через границу лиц. И вот нарушения за такие действия предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Тут уже извините. А если самостоятельно перешел, административная ответственность. Поэтому возвращайтесь, что еще вам сказать. Подписывайтесь, делитесь этим видео. Вместе мы победим.